Компания Саубер представляет Новые высокотехнологичные средства по уходу за одеждой Саубер Вещи как и химчистки у вас дома Стремитесь всегда выглядеть безупречно, но не хотите переплачивать Уверены в технологиях и ищите современные средства по уходу за одеждой Встречайте будущее стирки Саубер Эффективность против самых разных загрязнений передовые технологии Европейские компоненты в составах Мультифункциональность каждого средства – высокое качество решения самых популярных проблем в уходе за одеждой Средства для стирки Саубер Содержит уникальные технологии и современные компоненты, которые облегчают повседневный уход за одеждой, что позволяет вам экономить свои силы, время и деньги Саубер Чистота вещей, как из химчистки у вас дома